Негасимой любви и добра, Новую жизнь воли даришь угасшей, Вглубь проникает частичкой тепла. Торжественная церемония передачи частицы вечного огня Из города воинской славы Волоколамска Объявляется открытой. Уважаемые жители города Рошаль, сегодня нам выпала честь. В наш город, мемориальному комплексу «Вечный огонь» передали частичку вечного огня из города воинской славы Волоколамска, который отметил 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Флаг Российской Федерации, флаг Московской области, знамя победы! Пламя вечного огня Волоколамского мемориала внести. давал большое значение захвату Волоколамского укрепрайона, что обеспечило бы ему выход на подступы к Москве с северо-запада. В октябре 41 года в сводках Софинформбюро впервые прозвучали слова на Волоколамском направлении. Начав наступление 16 октября 1941 года, фашистское командование решает нанести основной удар в полосе обороны 316 стрелковой дивизии, в районе села Балычева 27 октября 1941 года Волокаламск был оккупирован. В ходе Клинско-Солнечногорской операции войсками Западного фронта 20 декабря 1941 года город был освобожден. Полностью Волоколамский район был очищен от немецко-фашистских захватчиков 18 января 1942 года. На время Великой Отечественной войны более 14 тысяч волоколамцев ушло на фронт. Более 7,5 тысяч героев отдали за свою, свою жизнь за родину. Среди фронтовиков – герои Советского Союза, кавалеры Орденов Славы. Сегодня в городе Волоколамске прошло торжество, посвященное 79-й годовщине полного освобождения города Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков на котором состоялась церемония передачи пламени вечного огня шатурской делегации. Это священное пламя доставлено в наш город. Глава городского округа Шатура Алексей Владимирович Артюхин. Здравствуйте, дорогие земляки. Сегодня торжественный момент. Сегодня мы вновь зажигаем наш лучный огонь. Та реконструкция не закончена. И за это очень стыдно. Я обещал, что наш мемориал будет иметь достойный вид. Я не успел это сделать в юбилею Победы. Это долг за мной, это долг моей родине, моему городу, это мой долг всем вам. И я этот долг вспомню. Сегодня мы зажгем огонь, и э, реконструкция продолжится, нам не, не нужно будет его гасить. Э, мы его заждем сегодня и навсегда. Э, поэтому хочу благореть вас. То, что вы сегодня пришли, то, что вы присутствуете на этом мероприятии. Спасибо вам всем. Почетное право зажжения вечного огня в память рошальским воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны, предоставляется главе городского округа Шатура Алексею Владимировичу Артюхину. Вечественная война. Никто не забыт, ничто не забыто. На плитах гранитных несчетное имен. Земля наша кровью погибших полита. Вечный огонь в их память зажжен. Временно исполняющая обязанности совета ветеранов города Рошаль Лидия Валентиновна Головкова. Поверьте мне, вот это место, это место тревоги. Тревоги. В сердце наступает всегда тревога, когда посещаешь огонь вечный и вспоминаешь те годы войны. И боль за тех, кто не вернулся до сих пор с той войны. Мы рады, что вечный огонь у нас сегодня зажжен именно с датой разгрома фашистских войск в Московской области. Никто не забыт. И ничто не забыто. Заместитель председателя общественной палаты городского округа Шатура Наталья Михайловна Зюзина. Дорогие жители, уважаемые жители, у нас в Рашале огромное событие по значению. У нас с вами вечный огонь возле фамилий наших дорогих ушедших погибших жителей из Волоколамска. Мы в школе изучали, проходили подвиг панфиловцев, И вот частица их сердец у нас здесь с вами. Это дорого, это очень дорого. И пусть наш священный огонь, пусть он горит. Долго, вечно. Руководитель первичной организации города Рошаль, шатурского отделения Всероссийской общественной организации Боевое Братство Сергей Николаевич Крюков. Дорогие друзья, да, это очень знаменитое событие на нашего города 1447 фамилий высечены на досках, которые будут скоро восстановлены и многие из них защищали именно Москву на полях под Москвой они полегли и этот вечный огонь который прежде в Халмске, это наша дань им наше уважение это наше сердце которое горит и болит вечная им память вечная слава Благодарю. Прикроем глаза и замрем сердцем, отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Если бы за каждого погибшего во Второй мировой волне, войне человека объявили минуту молчания, мир молчал бы 50 лет. В память о погибших в Великой Отечественной войне объявляется минута молчания. Uh mm -hmm. Внимание! Флаг Российской Федерации, Знамя Победы, флаг Московской области «Вынести». Церемония передачи вечного огня из города воинской славы Волоколамска объявляется закрытой. Питие произошло, всем спасибо, кто смотрел, всем счастливо, до новых роликов. Можете все наблюдать, что все расходятся. Все открытие произошло. Всем счастливо и пока!